Этот урок посвящен важным таким моментам, как работа с приводами. Что такое привод? Привод это дополнительная надстройка, которая позволяет использовать какие дополнительные возможности, которые нет терминалями. MetaTrader, метатредер 5, там терминал Quick. То есть, если каких-то функций не хватает, вот тогда используются приводы. В свое время. Терминал Quick, когда он только-только появился, там не было, например, быстрого стакана, который мы рассматривали. И торговлю в один клик, скальпинг был практически ну, неудобен, невозможен. Используя различные там, приводы, там, очень навороченные, были очень хитрые, очень были неудобные. Они все отключались, падали, постоянно выходили из строя. Но на текущий момент, когда появился язык, луо программируем в терминале quick появилась возможность прямо встраивать вот эти все приводы непосредственно вот в quick и они на текущий момент работают очень как бы есть надежно ну, по сути единственный привод который массово так используется огромное преимущество что он бесплатный это привод сискальп ну, честно говоря, я снимаю шляпу перед разработчиками, потому что программа действительно сделана классно, все там отлично. Я ее покажу, покажу, как с ней пользоваться. Вы для себя как бы решите, что вам использовать: либо привод, либо быстрый стакан квика, либо может вы подключились к брокерам, которые используют MetaTrader 5. То есть, где заказать привод? Это есть отдельная там ссылочка, есть в литературе. Вы можете там отправить на почту. Соответственно, отправляете свой e-mail и вам приходит подробная инструкция, как этот привод настроить, установить, как подключить. Привод состоит как бы из двух программ. Устанавливаете его прямо в терминал, устанавливаете его в систему Windows у вас и состоит он из двух частей. Вот приложение, которое вы видите, как бы оно настроено, ну, типа конфигуратора, в котором все настройки делаются, классная графика, все видно. И вторая программа, это запускается непосредственно вот здесь вот через сервисы лоа скрипты, запускается лоа скрипт, который как раз лоа файл, он позволяет вот коннектиться ко всем данным терминала Quick и позволяет их экспортировать вот эту красивую, такой вот интерфейс, с которым вы уже непосредственно работаете. Обратите внимание, что вот цвета, как раз которые здесь вот используются, помните я вам говорил, а, красный и зеленый, которая приятна глазу, она как раз вот соответствует цветам, которые я обычно настраиваю в своем стакане. Вот здесь вот стакан, который Газпрома мы настроили, он немножко отличается от общепринятых. А вот эти вот цвета очень даже похожи. Ну, у меня еще чуть более блеклые. Мне вот это для глаз больше нравится. А что здесь есть? Вот здесь вот мы не берем. Второй стакан он нам не нужен. Вот у нас здесь настройки. По... Давайте настроим наоборот. Я уберу, мы поторгуем по Газпрому так давайте по настройкам значит настраивается все достаточно просто я не буду подробно рассказывать как вот привод это настроить кто захочет он сможет это сделать есть подробные видеоинструкции. все очень удобно вот здесь вот настройки нажимаете вот подключение здесь вот подключаете quick вот эти все биржи другие binance я выключу quick подключаете настраивайте на свой на свой счет Непосредственно на тот счет, с которым будете работать. Там в квике нужно необходимо сделать настройки. Вывести, например, таблицу обязательно тех инструментов, которыми торгуете. Вы выводите вот здесь вот «Создать окно», «Таблица без сделок». Настраивайте на нужные инструменты. Как это все сделать, все есть подробно в описании к приводу. Так, вот у нас просто пропадает, не очень удобно, потому что э, я не знаю, есть ли настройка так, чтобы вот этот, это окно привода, оно находилось поверх терминал квик поверх других программ, может быть, и есть. Я до конца не разобрался во всех тонкостях. Я попробовал, как бы, поторговал, покрутил его и так, и так. Очень много интересных настроек. То есть вы подключились к Quick, запустили вот эту вот программу, ну, как бы конфигуратор, который вы видите, вот визуальный, всех сделок, там вот эти тиковые графики. Запустили Low Script, и у вас все работает. Вот вы видите тот же стакан. Единственное, вот какая проблема, с которой я столкнулся, и я так и наш, не нашел ее решения. То есть я привык видеть стакан только со, с теми сделками, которые а, присутствуют. Вот здесь вот если мы а, в терминале Quick сделаем действие и настройка, редактировать таблицу быстрого стакана и поставим разреженный стакан. то Вот мы сейчас приблизительно увидим ту же картину, вот, которую мы видим сейчас в приводе Syscalp. Вот разреженный стакан. Да, здесь можно вот сделать настройки. Вот здесь вот смотрите. Настройки инструмента. Мы кликаем. Здесь можно все подстроить. Высота строки. То есть мы можем его сделать поуже, сделать пошире. Все это красиво, вообще прекрасно работает. Применить. Но вот этот разреженный стакан, он мне неудобен. Я не могу с ним работать. То есть вы видите, вот все что подсвечено, это реально есть заявки. А дырки, которые, как с ними работать, я пока не могу понять. У них есть такая функция, как, вот нажимаю я, навожу на стакан, нажимаю горячую клавишу H, здесь внизу появляется режим изменения шага цены, если вот не видите, да, здесь режим изменения шага цены, и я могу колесиком стакан как бы схлопнуть, но это мне неудобно, он схлопывается не так, как должно быть, вот смотрите, я сейчас здесь стакан, видите, здесь коэффициент 5, в 5 раз уменьшился шаг, не единица стал, как есть шаг, а уменьшился. И я сейчас стакан тоже подредактирую. Я уберу разреженный стакан, я не могу работать с разреженным стаканом, мне это неудобно. И вот смотрите теперь, как выглядит, соответственно, сискальп и как выглядит стакан. То есть здесь все, все объемы, они все схлопнулись в кучу. И здесь идет по... Там 730, 735, 740. А мне, например, вот это мне совершенно неудобно. Я должен смотреть реально, как участники стоят. Я должен смотреть, как их разъедают в стакане. То есть, вот с моей точки зрения, я думаю, я уверен, что многие торгуют через Syscalp. И это действительно классный привод. Но мне, например, удобнее вот э, такая компоновка, когда я вижу именно сам стакан. То есть, каждого участника по той цене, в которой он стоит. А не то, что вот какой-то агрегатор. И когда вот я торгую, вот мне очень удобно на на самом деле стакан через MetaTrader 5. Вот там он действительно не с... можно сделать разреженный, а можно сделать вот такой, как вот и в квике. То есть стакан, когда мы видим каждый участник, каждую цену, на которой есть заявки, мы ее видим отдельно. Это намного удобнее торговать. Ну, во-первых, значит, соответственно, как вы только подключили вот этот привод, он начинает из таблицы всех сделок сюда данные подкачивать. И, соответственно, точно так же, как в MetaTrader смотрели, здесь вот красный это, соответственно, покупки, зеленые – это или наоборот, зеленые, ну, да, зеленые покупки, красные – продажи. Точно так же вы видите объемы, вот эти вот кружочки, больше кружочек, значит, больше прошел объем, а все так же удобно. Но вот эти данные видны только за тот период, соответственно, да, можно вот так вот пошире все сделать. За тот период, когда вы включили вот этот инструмент, подключили, привод запустили. За предыдущий, да, но он не подкачивает. А для скальпера на самом деле это нормально, потому что все равно вывод, когда торгуете, вы, вам нужен текущий момент. То есть вы пришли там в 10.05, пропустили, скажем, открытие, когда все очень страшно, там невозможно через приводы торговать. И вы начинаете работать начинаете работать у вас начинает данный подкачиваться и вот уже через 10 минут у вас уже перед глазами вся эта картина здесь вот есть там по минуткам по минуткам можно по другим интервалам посмотреть объем покупок продажи накопленную информацию вот по каким ценам проходили сделки то есть вы все вот это вот вся информация накапливается вы ее видите здесь вот можно два стакана вывести можно один я так понял на вкладке по два стакана идет ну, все классно, удобно. Вот мне единственное неудобно вот эта фишка, что я не могу получить вот такой стакан, какой я вижу в Quick и e, MetaTrader, MetaTrader 5. Методы торговли такие. У меня мышка в руке, вы ее не видите. Я нажимаю вверху, где продажи, правой клавиши мыши, и у меня лимитка на продажу выставляется. Ну, его также может в один клик снять, правой клавиши мыши и лимитка. Опять же, мы ее видим вот здесь в стакане терминала Quick. Если внизу, то нужна покупка левой клавиши мыши, чтобы появилась лимитка. Вот я левой кликаю, появляется лимитка. И, кстати, да, я кликнул здесь в пустое место, и у меня появились здесь э, строчки, раздвинулись. Появилась вот эта вот моя заявка. Я только один по этой цене ставил. Точно так же, очень похожие настройки. Если я хочу по рынку купить, вот у меня сейчас купленная, значит, вверху, чтобы по рынку купить, надо левой клавиши мыши кликнуть, а внизу правой. Еще раз, как работает выставление лимиток или покупка по рынку. В нижней части, левая клавиша, сейчас нажимаю, лимитка на покупку. Правой будет продажа по рынку. Вверху наоборот, правая клавиша, лимитка на продажу, вот она выставилась. Левая клавиша, покупка по рынку. Вот я сейчас левой кликну и у меня один контракт купится очень все просто но тут действительно надо просто привыкнуть удобно что стакан я могу прокручивать и все видеть но я единственно не вижу заявок потому что ну терм, получаю, я вижу только заявок сколько дает меня терминал quick там если будет то есть всю информацию вот этот привод сискальп он получает из квика если у вас бой в Квике, соответственно привод не работает Но очень неприятный момент когда quick отваливается привод иногда бывает что не сразу подключается потом quick отваливается у вас там какие-то данные пропали, то есть пока он не подключился обратно, все это, данные не выводятся из там, всех таблиц. Ну, то есть это дополнительно еще связующее звено. Работает, в принципе, все нормально, вообще претензий нету. Самое главное, что это все бесплатный привод, и это очень удобно. Вы ничего не нужно платить, подключаетесь в Пику. Ну, вещь вообще фантастическая сделанная. Но вот мне она не подошла по одной причине, что мне нужен видеть весь стакан. Я так привык работать, мне так удобнее. Здесь ваши сделки, вот видите, фиолетовым подсвечиваются сделки. Выделено, значит, зеленое яркое. Это, соответственно, бидаск. Вверху красное подкрашенное значение. Это моя заявка. Вот она подкрашивается. Отличается от, друг, от другого цвета в стакане. И здесь внизу тоже лимитка на покупку, заявка. Она тоже подкрашивается. То есть я как бы вижу свои... Сделки, вижу, где я открыл позицию. Соответственно, вижу, где мне ее закрывать. Перетягивать. Ну, наверное, тоже как-то можно. Что-то я пока не научился. То есть все управления похожи. Если что-то непонятно, вот здесь вот настройки. Вот здесь вот где-то настройки. Здесь вот у каждого есть знак вопроса. Что-то непонятно, вы кликаете, и у вас непосредственно выбрасывает на сайт сискальпа и непосредственно в то меню где вот этот параметр он объясняется для чего он и что с этим делать вот это конечно очень удобная функция что можно не как вот в квике есть стакан и все ничего с ним не сделаешь а можно под себя настроить под свои чтобы визуально вам было видно так сейчас мы стаканчик так вот здесь вот горячий клавишу я сейчас аж зажал и я сейчас сделаю стакан более разреженным но все равно вот эти дырки они меня напрягают, они мне очень не нравятся, мне неудобно торговать ну, очень много полезной информации все здесь даже ну не, нет смысла на все это рассказывать если кому-то понравится он будет все равно этот привод изучать и с ним пытаться работать лимитки мне вот нравится по графику перетягивать все равно я вижу их а мне удобнее работать с графиком и удобнее работать со стаканом значит смотрите график здесь тоже можно вывести а, вот, выбираю инструмент. Вот у меня есть график. То есть я его тоже могу вывести. Но здесь я не вижу ни своих сделок, я не вижу ни лимиток, ни заявок. Ну, это очень неудобно. То есть мне вот этот график, он не информативный. Мне информативный график, который у меня непосредственно вот в терминале Quick. Вы уже сами для себя решите. Но ну, я рекомендую, естественно, кто действительно всерьез хочет заниматься скальпингом и действительно раньше никогда это не пробовал и не занимался, я рекомендую все-таки обратить внимание на двух брокеров, про которых я говорил. Это БКС и брокер открытия. Почему? Ну, по одной простой причине, что здесь есть Quick, есть MetaTrader и вы можете и Syscalp использовать. То есть у вас три возможности и из трех вы сможете выбрать. Плюс вы бесплатно можете и MetaTrader подключить к счету, и сможете квик подключить. То есть два терминала на один счет. Попробуйте и то, попробуйте и другое. Выберите для себя единственное правильное решение, примите. Это решение только за вами. То я вам рассказал все, что возможно. Все вот приводы показал, какие существуют. Невозможно создать что-то просто уникальное, универсальное а также еще плюсы вот этих брокеров, я так понимаю, у того у другого есть широкий, вот, глубокий стакан, то есть на срочном рынке. Вот, например, у меня открытие выводит, давайте сейчас вот прям откроем и посмотрим. Ну вот открытие у меня здесь запущен стакан Газпрома, и вот вы видели там, да, было какое количество выведено бумаг, и сколько здесь? То есть здесь вот 750, ну огромное количество. То есть здесь вот глубина вот этого стакана она, несомненно, более чем достаточно, чтобы вот э, видеть глубину, анализировать. Вы, соответственно, можете вот этот стакан сделать вот так. Действие опять редактировать. Лучшие котировки видны всегда. Вы можете отключить. И тогда вы, соответственно, сможете этот стакан вот так вот крутить и устанавливать в том, в том месте, которое вам нравится. Ну, что вот посмотреть, например, глубину. Но ну, вот видите, здесь... Очень глубокий стакан, и вы видите всех участников вот в этой в глубине. Если, например, там крупный игрок стоит, мы когда будем рассматривать стратегии, будем смотреть торговлю от крупного игрока, будем смотреть, искать его в стакане, ждать его и смотреть, что он делает, как он ведет себя, как переставляется. Вот это вот очень удобно. Потом значит, мы отключаем. Ну, я, естественно, включая лучшие котировки. Видны всегда. Мне так удобнее, чтобы у меня стаканчик был посередине. Потому что все равно торгуется в центре. Ну, и теперь давайте еще раз метатрейдер 5 запустим. Еще раз глянем здесь на стакан. Тоже у нас здесь, кстати, Газпром. И тоже, видите, здесь тоже глубина стакана. А здесь глубина стакана ограничена. То есть, метатрейдер 5 глубина поменьше. Теперь по поводу того, чтобы вот весь, всю эту глубину стакана видеть. Для этого вам нужно, опять же, мы говорили про размер мониторов нужные мониторы, которые у вас позволят вот это все видеть. То есть, если монитор маленький, то у вас вот этот стаканчик, он будет очень маленький. Он будет неудобно с ним работать. Значит, вы его не будете целиком видеть. Это уже ограниченное восприятие и преимущество уже. У вас не получаете дополнительного преимущество перед другими участниками. Поэтому огромное... Поэтому важное внимание уделите нормальному оборудованию, чтобы у вас в этом плане никаких сложностей и проблем не возникало. Еще вот такой момент у меня есть, например, на рабочем одном месте у меня установлено, ну, может быть, то я говорю, что нужно минимум два. У меня установлено пять мониторов и один из мониторов вертикальный. И это вот вертикальный монитор, идеальный вариант использования вот быстрых стаканов торговли скальпингом. Потому что вы на вертикальном мониторе можете стакан вытянуть в длину вдоль монитора. То есть у вас получается, там, вы реально видите там, по 50 продаж, по 50 покупок. Вот на вертикальном мониторе очень удобно торговать. Такая вот подсказочка, что вертикальный монитор для скальпинга очень отлично подходит. То есть вы видите там гораздо больше именно цен в стакане. Но это если вы будете использовать эту стратегию, стратегию которая использует стакан. Мы будем разные рассматривать. Где-то стакан не важен, где-то торговля идет по графику, но торговля по стакану вертикальный монитор иногда очень помогает. Наверное все, что я хотел рассказать по Приводу Сискальп. Все, что рассказал по MetaTrader 5, все по Quick. Соответственно, дальше вы для себя принимаете решение, где торгуете. А я дальше буду. Я не буду использовать сискальп. Мне не понравилось неудобно. Слишком много для меня информации. Мне просто перегруз мозга. Я буду использовать либо терминал Quick, либо MetaTrader 5. И там, и там быстрый стакан, где это нужно. Ну, я, даже когда совершаю сделки с облигациями, тоже быстрый стакан использую. Очень к нему привык. Все, встречаемся в следующем уроке, расскажу, что дальше, какие у нас планы по дальнейшему изучению скальпинга. До встречи в следующем уроке.